Здарова, братва, спасибо вам огромное за ваш актив, я читаю абсолютно все комментарии и стараюсь прислушиваться к ним. Вы попросили меня проверить заработок на контрактах, и вот выходит видео как раз про это. Также напомню, что лайки и комментарии это самая лучшая поддержка, которую вы можете оказать для продвижения моего канала, ну а также подписка, естественно. Если вам нравятся такие пролетки с комментариями, напишите об этом и я буду делать их в каждом видео. Только не нужно писать, что спиздил, не спиздил, а позаимствовал, как говорится. Не буду тянуть, напомню, что я играю на проекте GTA 5RP на сервере Ламеса, а также тут есть самый лучший промокод.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 Богаче милья О, спасибо тебе большое. Пойду друзьям своим расскажу. Ну, три, Я выполняю контракт на мусор после выполнения заплатишь 202к, верно? Да. Все, окей, пока. Итак, в течение трех дней я миксовал заработок на контрактах и угонь авто. Сразу скажу, что получилось заработать у меня не особо много, так как каждый час-два я ходил на копты и тратил на это время. Если вам, кстати, интересно увидеть нарезки с коптов и смешные моменты, то напишите об этом в комментариях. Первым делом я взял контракт на мусор и делал я его около трех часов из-за постоянных коптов, потому что это был кап день, а потом у меня вырубили свет на полчаса. Спасибо. Заработал я с этого контракта 22 тысячи и сразу поехал брать угон авто. Доставил я его без каких-либо проблем и получил еще 7500 себе в карман. После чего я подумал, а почему бы не выполнить схемы, за которые платят также 7-8 тысяч за 10 минут. Когда сдашь там 100 схем, я тебе выплачу 8 тысяч, короче. Угу. Тут вам нужно просто стоять и тыкать на одну букву. Получилось с этого контракта 8 тысяч и на этом мой день закончился. Заработал я всего 37 тысяч. Наступил следующий день, но я зашел уже под вечер в 4 часа, решил выполнить контракт на мясо в нашей арге, и все деньги мне разрешили забрать себе. Арендовал гелик 6 на 6 за 8 тысяч на час и поехал возить. Начал я в 16.30 и закончил в 17.30. Ровно за час я справился с этим контрактом и получил 38 тысяч. За один контракт я сделал денег больше, чем в первый день. Далее я погнал выполнять схемы, за которые получил еще 8 тысяч, ну и после них выполнил угон авто, за который мне капнуло еще половиной тысяч. И на этом второй день подходит к концу. За этот день я заработал 51. 3500 вычитаем аренду гелика то есть 8000 и получаем 45500 чистой прибыли третий день начинается с угона авто многие говорят что их стопят на угоне но я лично заставляю все тачки и стопнули меня всего пару раз потому что я ехал по трассе а не в объезд получилось 7 тысяч и поехал брать контракт давай давай договор смотри я делаю тебе мясо и после ты выплачиваешь мне 21 тысячу, верно все, окей, давай погнали. Взял контракт на мусор, потому что у меня уже есть свой финик, и, соответственно, мне не нужно тратиться на аренду авто. Выполнил этот контракт за час 30 минут и получил 21 тысячу. Все, спасибо. После этого я опять поехал угнать тачку и получил еще 7500. Затем выполнил схемы, за которые получил 7000. После чего я вышел на копты, после них зашел и угнал еще одну машину. заработал еще плюс 7500 себе в карман. Заработок на этот день у меня составил всего 50 тысяч500 Да, я знаю, что на контрактах можно спокойно делать 100 тысяч в день, но это нужно не отвлекаться и сидеть задротить. Я же так не могу, поэтому показал сколько можно делать на них, особо не напрягаясь и проводя в игре 2-3 часа своего свободного времени. За эти 3 дня контрактов и угонов я заработал 133 тысячи, как по мне это достаточно неплохо Всего за 3 серии я заработал 313 тысяч Давайте зафиксируем эту сумму На момент озвучки этого видео мы, кстати, уже перешли в фибы Поэтому ждите госконтент и, соответственно, способы заработка в госках Давайте подведем итоги на 50 тысяч Забирает их этот чувак Напиши мне в ВК или в Дискорде, чтобы забрать свой приз По традиции я разыграю вам еще 50 тысяч Для участия вам нужно всего лишь подписаться, написать комментарий и поставить лайк Если не будет выполнено хотя бы одно условие, приз вы, к сожалению, не получите А я с вами прощаюсь, еще услышимся